Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я собираюсь сделать один рецепт, он называется навага. Это французское блюдо из баранины, которое подают во многих французских ресторанах. Почему же мы его готовим сегодня? Да потому что готовится это блюдо очень легко. И если вы не знаете, что это за блюдо, то в основном это баранина, приготовленная на медленном огне. Итак, давайте не будем терять времени, начнем готовить. Итак, что нам понадобится? То, что вы видите здесь, очень простые ингредиенты. Это достаточно, чтобы удовлетворить 4 человек. У меня тут кусок лопатки, ягненка, килограмм с косточкой, или же 800 граммов без костей, так как я подаю около 200 граммов мяса на человека. Далее нам понадобится ароматные травы. У меня тут немного тимьяна, один лавровый лист и немного стебель петрушки. Я их никогда не выбрасываю. Добавляю блюдо, и они получаются у меня более вкусные и насыщенные. Одна средняя морковка, весом примерно 100 граммов. Одна луковица, тоже весом порядка 100 граммов. Два зубчика чеснока. У меня тут 20 граммов томатной пасты. 30 граммов муки. И примерно 50 миллиграммов подсолнечного масла. Также нам понадобится вода. Для гарнира я собираюсь использовать картофель. У меня 6 Штук среднего размера Или же возьмите 12 штук маленького размера Я буду использовать по полтора картофеля на человека Вы можете взять побольше, если хотите Это не принципиально И у нас тут лук всего примерно 250 граммов Я собираюсь карамелизировать их, используя воду Сахар примерно 1 столовую ложку Это порядка 20 граммов И 20 граммов топленого масла Или же сливочного масла, как хотите Это тоже Одна столовая ложка. Итак, давайте приготовим наши навага. Первое, что нам нужно сделать, это разделать на небольшие куски нашу баранину. Весом примерно каждые 40-50 граммов. Вот так. Мясо наше готово. Вот какие прекрасные у нас куски. Далее нарежем наши овощи на небольшие кубики, примерно в 1 сантиметр. Когда все у нас готово, берем кастрюлю, ставим на высокую температуру. Берем подсолнечное масло, примерно 50 миллиграммов. Как масло раскалилось... Берем куски мяса и обжариваем до золотистой корочки. Вот так. Друзья, постоянно следите, чтобы мясо у вас не подгорало. Если все мясо не помещается в одной кастуле, то обжаривай по порциям. А потом следующую партию. Как обжарилось с одной стороны, переворачивай на другую сторону. Вот так. И снова оставьте их на этой стороне на несколько минут. Хорошо, мясо готово. Достаем ее. Теперь в этой же кастрюле я собираюсь добавить овощи. И добавляем 1 столовую ложку топленого масла. Если у вас нет топленого масла, добавьте сливочное масло. И добавляем наши овощи. И обжариваем на сильном огне примерно 2-3 минуты максимум. Как овощи обжарились, возвращаем наше мясо. Тем временем включаем духовку до 220 градусов. Как мы добавили обратно баранину, добавляем сюда же муку. И ставим духовку при 220 градусах на 5 минут. Прошло 5 минут, достаем кастрюлю из духовки. Теперь добавляем томатную пасту. Я просто все хорошенько перемешаю с мясом. Видите, мясо приобретает приятный цвет, и это именно то, что нам нужно. И теперь уже добавляем воду. Когда дело доходит до воды, вы просто берете воду и добавляете столько, чтобы покрыть мясо. Затем включаем огонь. Доводим массу до кипения. Как масса наша закипела, пришло время добавить наши ароматные травы и чеснок. Закидываем сюда два зубчика чеснока. Сюда же наши травы. Мы добавим немного соли. И хорошенько поперчим черным молотым перцем. Еще раз хорошенько перемещаем. Теперь накрываем крышкой и ставим в разогретую духовку при 200 градусах примерно 40-45 минут Итак, пока готовится наше мясо, мы приготовим карамелизованный лук Для этого нам понадобится у меня лук всего примерно 250 граммов Перекладываем в сотейник Если найдете такой лук, берите обычный и нарежьте на крупные куски. Готовится карабельзованный лук очень просто. По этой технике вы можете готовить любые маленькие овощи. Итак, добавляем воду. Воду добавляем до того момента, чтобы покрыть до половины лука. Примерно так. Добавляем 1 столовую ложку топленого масла или же сливочного масла, это примерно 20 граммов. И добавляем 1 столовую ложку сахара, то же самое 20 граммов. Далее возьмем лист пергамента. И ставим на максимальный нагрев. Ждем пока вода закипит. Как вода закипела, умещаем огонь до среднего. Берем лист пергамента и покрываем наш лук, вот так. Теперь выпариваем всю воду на среднем огне. Итак, друзья мои, вода у нас выпарилась. Что же у нас тут? Убираем лист пергамента и что мы видим? Наш лук начинает глазироваться, видите? Огонь у меня минимальный, я поставил на троечку если вам нравится такой карамелизованный лук можете на этом этапе остановиться но я буду еще карамелизировать лук до коричневого прятного цвета еще порядка пяти минут и мы увидим результат как немного схватилось переворачиваем лук очень осторожно вот так еще чуточку карамелизируем следите чтобы они не подгорали и вот друзья видите они карамелизировались и они не подгорели, вот я прохожусь по ложке, они просто скользят в этой карамели. Вот и все, они готовы. Теперь перекладываем в маленький контейнер или посуду. Выкладываем аккуратно. -л -л -л. Далее берем небольшой сотейник или кастрюлю. Выкладываем на дно картофель. В то время наше мясо готово. Посмотрите просто на это чудо, ребят. Затем достаем только мясо и выкладываем картофелю. Так. Следующий шаг, берем сито и нам нужно процедить соус в сотейник. Друзья, посмотрите на эту красоту только. Обязательно процедите и избавьтесь от всего этого уродливого лука и моркови. Вот в этой сотейнике у нас картофель, мясо и чистый соус. На этом этапе мы не заканчиваем. Что же мы делаем дальше? Доведите массу до кипения. Затем уменьшите огонь ниже среднего на четверку. И мы будем тушить блюдо еще 20 минут, чтобы картофель приготовился в соусе. И накрываем крышкой. Итак, друзья мои, прошло 20 минут Я поменял тот сотейник, потому что тот был поменьше Я обратно взял тот же, на котором я варил Все промыл хорошенько и переложил все обратно Проверяем картофель на готовность Вот, нож хорошенько проходит в картофель Вот так, видите? Значит, все у нас готово Теперь выкладываем наш карамелизованный лук Вот так Вместо лука можете добавить морковь или любые другие овощи которые вам нравятся я люблю лук так что добавим в большом количестве это просто божественный запах просто не передать это то что придаст немного сладости нашему блюду и измельчаем немного петрушки и посыпьте повсюду Обязательно попробуем Какой он у нас на вкус Добавим чуточку соли Немного перца, прям чуточку Вот и все, друзья, навага, французская баранина медленного приготовления, готова. Теперь сервируем. Сперва выкладываем картофель, так. затем три куска мяса, немного карамелизованного лука, и добавим Наш соус Еще немного Аккуратно очищаем тарелку И в конце украшаем тимьяном Это не обязательно, но Так более красиво и по-французски Убираем тимьянчик, Картофель Посмотрите на картофель просто. С легкостью. Вот. Замечательно приготовлен наш картофель. Я даже без ножа. Сейчас просто возьму ложкой и раздавлю. Посмотрите, так классно приготовлено мясо. она такая нежная, сочная, смотрите. Отлично приготовлено. Еще раз покажу. Друзья мои, что же вам сказать? Вы сами все видите. Мясо приготовлено замечательно. Она такая нежная, мягкая, сочная. Картофель приготовлен замечательно. Соус у нас просто идеальный. Посмотрите просто на эту консистенцию. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Готовится это блюдо очень просто и, что самое главное, очень вкусно и из самых простых доступных ингредиентов. А на этом мы заканчиваем наше видео. Если вам понравился этот рецепт, обязательно поставьте под этим видео лайк, подписывайтесь на наш канал, не забудьте писать комментарии и нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я прощаюсь. Всего хорошего вам. Кушайте вкусно, кушайте много. Пока-пока.